Здарова, курки, с вами Серый MLGamer. Это летсплей по моей любимой недавно вышедшей игре Simple Rockets 2. Летсплей конечно будет необычный. Он будет в MLG. В этом видео будет строительство и полет моей ракеты на Луну. С MLG. Ладно, погнали! Так, начнем со строительства. Чтобы полететь на Луну, нужна ракета. И не маленькая. Нужно сделать несколько крупных ступеней, посадочные опоры и так далее. В общем, заморочиться придется достаточно. Ладно, начнем строительство. 3, один. 1. Дабстеп, пожалуйста. Ракета готова. Можно лететь. <смех> Нажимаем вот сюда. Ждем молясь. Газ на полную. Поехали! Итак, мы на опорной орбите высотой 100 километров. От самого верхнего слоя атмосферы нас отделяет всего лишь 20 километров. Это очень мало. В реальности такого не делайте. Ну а высоту атмосферы вы посчитаете сами. Правда, классный графон? Все так красиво. Ладно, заходим в карту и добавим маневр. Так, маневр поставил. Теперь нам нужно подождать до этого маневра, чтобы орбита стала вот такой, чтобы она пересекалась с лунной. И она нас перехватила. Ну, ждем. Как мы добрались? Откроем газу, орелку. Я... Так вот наша орбита вытянулась так, как я забил в маневре. Сейчас нам нужно еще подождать, когда нашу ракету захватит Луна. Сейчас нашу ракету захватило гравитационное поле Луны. Откроем карту. Вот. Захватило гравитационное поле Луны. Сейчас мы летим со второй космической скоростью. Так что нужно затормозить. Сделать это нужно в самом освещенном месте. мы мимо него да, хотя, зачем? В принципе, я в смещенном месте. Мы же орбиту сделаем. И сделаем мы полярную орбиту, чтобы высадиться на полюса. В реальности там много воды. Итак, поставим маневр. И ждем. Да, Долгое лечо. Уже аж постричься. Так, ну вот мы дождались. Все, тормозим по маневру. Включаем двигатель. «Отстрелил ступень! Поехали!» Так, наша лунная орбита полярна. Ждем еще. Теперь тормозим. Все, Даша опять ждем. <Слышленный> Итак, будем еще раз тормозить. Скорость у нас критическая. Тормозим. Ах, топливо кое-что. Еще у нас. уже так долго лечу, что уже не только постричься успел, но и заболеть. Так, ну ладно, еще нужно подождать немножечко. Так, быстрее! У нас скорость вообще транзит какая огромная, сейчас в луну врежемся походу. Все тормозил, уроту, уроду, урод, вот. Урод. Тварь, мразь. 30, 290, 208, 270. Вроде не, должны врезаться. Да, в темномат. В темноватом месте мы приземлимся. Ну, ладно. Все у нас проходит успешно. Ничего не врезается. Mm -hmm. oh, вот. Еще чуть-чуть подождем. Сейчас так... Да что такое? Так. Давай, так. Но ну, нифига не видно. Так. Тихо, <звы> тихо. Кульминация, блин. Давай. Вот так вот. Куржатенька. Давай, давай, давай. Я его посадил. Все, можно отключать. Мое видео подошло к концу. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. В этом видео использовалась моя собственная музыка, сделанная на редакторе санбокса. Ссылочка на музыку и на сам санбокс будут в описании. Ну а с вами был серый MLK. До скорости.